Бренд Keramo Marazzi ежегодно показывает новинки на выставке Batimat. И представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии Milano, коллекции Бизано. Представляем вашему вниманию модную коллекцию Keramo 2020, называется Milano 2020, миланская коллекция. Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан, это фэшн столица Италии и наверное и Европы, и одна из модных столиц мира. Мы с вами Подходим к серии Бизана. Это ротонда в Милане, где происходят показы мод миланской богемы в свободном стиле с доступом для всех. То есть это ротонда, где имеется большое количество открытых пространств в виде Это мы воспроизвели в виде декоративной части с металлизацией. И на фоне этих свободных пространств с арками можно показывать модные наряды. Сама ротонда сделана из камня. И как раз плитку под камень мы здесь воспроизводим в формате 25 на 75 со структурой и без. Это со структурой, а на стенде мы покажем более ровную плитку, которая немножко рельефная на тактил, но не такая заметная со структурой, как здесь. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.